хочу рассказать о предстоящем тренинге, какие результаты от него можно будет получить, на что он направлен. Обычно люди приходят на тренинги для того, чтобы как-то изменить свою жизнь, поскольку она в том или ином аспекте их не устраивает и хотят решить ряд своих проблем. Но на самом деле у нас всего лишь одна проблема. И эта проблема заключается в фальшивой вере. Что мы верим, что мы есть вот эта самая наша жизнь. Что мы были рождены, когда-то умрем, и все, что у нас есть, это вот эта жизнь, она конечна. И поэтому, естественно, нужно ее сделать максимально комфортной максимально приносящие радость, положительные эмоции. И, конечно, мы начинаем бороться с тем, что этому мешает, устранять неприятные эмоции, неприятные переживания. Но, ну, как известно, за всю историю человечества это никому не удается. Таким способом обрести душевный покой, мир в душе. Поэтому основная проблема – это взгляд на жизнь, как мы на нее смотрим, в каком контексте она воспринимается. И вот этот контекст, который мы, можно сказать, чтобы не вдаваться в детали, просто унаследовали, получили в наследство. Можно сказать, со времен Адама и Евы. Вот этот контекст, что... Это жизнь, все, что у нас есть. И с ней что-то не так. Либо с нами что-то не так, раз мы не можем вписаться в эту жизнь. И поэтому мы ходим на тренинги, направляем свои усилия на то, чтобы либо обзавестись какими-то инструментами, чтобы справляться с трудностями в жизни, бороться с ними, исправлять их, менять. Либо обзавестись какими-то инструментами, которые помогут нам изменить нас самих. И в таких случаях мы говорим, или нам говорят, что надо начинать с себя, нужно менять себя. Но это тоже борьба, это тоже насилие, теперь только уже над собой. В итоге... Все, что мы делаем, мы боремся, сражаемся, пытаемся что-то переделать, изменить, либо внешний мир, либо себя. Ничего из этого не получается. Долговременного счастья, вечного кайфа не возникает. Так вот, тренинг, который мы будем проводить, направлен на том, чтобы подвергнуть исследованию этот контекст жизни, и посмотреть, а возможен ли какой-то другой контекст, в котором жизнь бы воспринималась не так, как с ней что-то не в порядке, или с нами что-то не так, а как, что все так и должно быть, чтобы в результате мы испытали расслабление, облегчение, освобождение и, наконец, Вместо того, чтобы бороться с жизнью или с собой, начали жить, что-то воплощать, что-то делать и не бояться. В основе унаследованного контекста лежит страх, страх перед жизнью. А вдруг, если я что-то не так сделаю, то меня осудят, отвергнут и я стану никому не нужен или никому не нужна и вот мы подчиняем свою жизнь тому что все время работаем 24 часа на сцене проходим постоянный кастинг постоянно работаем над тем чтобы вызывать одобрение признание уважение над тем, чтобы нас любили, ценили. И не дай бог, чтобы отвергали. Мы работаем над этим день и ночь. Мы не занимаемся делами напрямую. Когда контекст меняется, все остается таким же. Затем исключением, что мы больше не напрягаемся и просто делаем свое дело, Делаем то, что нам нравится, то, что имеет глубокий отклик в нашей душе, с чем наша душа на глубоком уровне сонастроена. Мы это безошибочно распознаем и воплощаем в жизнь. Жизнь становится без страха. Это не значит, что реакции страха не возникают вообще. Мы же, с другой стороны, еще сохранили животный мозг. Поэтому в каких-то опасных ситуациях такие реакции, естественно, могут быть. Могут быть разные эмоции, такие же, как гнев, грусть, печаль. Но они уже не пускают корни в вашей личности. Они не обрастают рассказами и не превращаются в такой роман Достоевского. Произошла вспышка эмоций и ушла. Эмоции нам необходимы, они просто сигнализируют о том, что... Стоит у нас на пути и входит в разрез с нашими приверженностями. Они как компас. Но они уже не превращаются в какие-то ядовитые сорняки, которые высасывают из нас соки, с которыми мы боремся, занимаясь самоедством, самоистязанием, самобичеванием. Как говорил Остап Бендер, довольно самокопание, самобичеванией. Пора начинать спокойную, трудовую, буржуазную жизнь. Естественно, все эти привычки, которые мы унаследовали, живя в этом негативном контексте, эти привычки отражаются через нашу нервную систему на нашем теле. В виде рефлексов активно-оборонительного, пассивно-оборонительного сбивают наше дыхание, нарушает физиологию, приводит к депрессиям и болезням. И вот на тренинге очень существенная часть будет посвящена работе с телом, с дыханием. Мы будем исследовать, как этот негативный контекст влияет на наше тело, какие зажимы, блоки он производит, и в результате этого исследования эти блоки растворяются, улучшается дыхание, исчезает напряженность. Пока тело не поймет, что оно в безопасности, никакие умственные трюки этому не помогут. Поэтому на нашем тренинге интенсиве, в потоке, так он называется в потоке. Мы будем работать с телом и формировать новые привычки. Чтобы тело почувствовало, что ему ничего не угрожает. Тогда оно расслабится. Ну вот вкратце... Я пока ехал тут на работу, рассказал вам немного о предстоящем тренинге. Буду рассказывать еще, может быть, в некоторых деталях. Но быть скучным, как вы знаете, это сказать все. Самое неожиданно произойдет на тренинге. Рассказать все это все равно, что рассказать какой-то интересный фильм, человеку, который собирается идти его смотреть поэтому многое из того, что я сейчас говорил, это лишь отчасти то, что вы можете узнать, получить на этом тренинге на этом на сегодня все до свидания